Обзор сосны крымской, сеянцев сосны крымской, в этом ролике. Сосна крымская двухлетка, мы сейчас разберем ее и посмотрим. Сосна крымская, двухлетний сеянец. Ну, начнем отсюда, самый маленький, вот у нас можно видеть. 10 сантиметров, а так они по 15 сантиметров. Ну, вы можете видеть, что здесь, например, 2 почки, 3 почки. То есть этот сеянец, он, если его пересадить, то он уже вот эти почки даст, и они, поверьте, 30-40 сантиметров за год дают. То есть у хлеба где-то вот такая, где-то сантиметров 40 будет, я вам это гарантирую. Если нормальный уход, и полив будет, то есть поливать обязательно, поливать обязательно, и притенять обязательно первый год. Сейчас в осень ее сажать самое хорошее время, поэтому заказывайте у нас на сайте, ссылка будет в описании. Отправляем транспортной компанией СДЭК и почтой России. Также можно ее взять самовывозом по предварительному звонку. Самовывоз у нас обычно в субботу-воскресенье, потому что в будние дни мы отправляем посылки. Что еще можно сказать? Ну сосна крымская очень декоративное дерево. Если ее держать, общипывать, то в таком росте у меня там примерно... 20 летний уже, у нее есть ствол вот такой вот но она довольно таки красива и невысоко растет а если вы отпустите ее, то тоже будет прекрасно то есть внизу если ветки обрезать то она пышным деревом будет стоять и под ним можно придавать хорошую тень и растет она очень быстро, через три года вот двухлетняя, пятилетка она будет около вот такая, чуть выше моего роста то есть очень хорошая для посадок И крымская вы видите Можете заметить какая у нее иголка Иголка у нее больше Чем у сосны обыкновенной У сосны обыкновенной Иголка меньше Вот здесь вообще саженцы Которые очень хорошо пошли Вот это на ну, двухлетку Корневая у нее сразу говорю Хорошая, хорошая При выкопке Когда будем выкапывать Я конечно же сниму вы видите, да? Вот, вот, вот, если отодвинуть чуть-чуть. Вот они, сеянцы. Это все выкапывается Двухлетка идет на нас. Минимальная партия. Если сейчас помню, то, по-моему, 50 штук. Ну, на сайте там все написано. Обязательно соблюдайте минимальные партии. Потому что я сразу говорю, что заказы не соблюденными минимальными партиями, просто не будут приняты в обработку. На этом все, уважаемые друзья, с вами был Евгений Филимонов и питомник Войный Дворик. Удачи!